Сейчас я направляю second hand и хочу вам показать, как они выглядят в Польше. На таком second handy вы можете найти абсолютно любую одежду. Какой из этих образов вам понравился больше всего? 1, 2, 3 или 4. Обязательно пишите в комментариях.